Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму помидоры по-королевски. Способ очень простой и быстрый. Никаких листьев и специй не нужно, но помидоры при этом получаются нереально вкусными. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео. Приятного просмотра! Берем пропаренную кипятком 3 литровую банку и наполняем ее доверху помидорами. При этом периодически банку встряхиваем, чтобы томаты улеглись как можно плотнее помидоры лучше брать тех сортов у которых тонкая кожица трехлитровую банку помещается около двух килограммов томатов небольшого размера дальше заливаем помидоры крутым кипятком если какой-то помидор всплывает помещаем его в отдельную емкость и также заливаем кипятком банки прикрываем крышками и даем постоять 20 минут в это время нарезаем пластинками 25 граммов чеснока Через 20 минут воду из помидоров сливаем в кастрюлю, только из 3 литровой банки. А к помидорам отправляем резанный чеснок. Теперь готовим маринад. В слитую воду добавляем 30 граммов соли, 90 граммов сахара, размешиваем и отправляем на плиту. Пока маринад будет закипать, возвращаем в банку изначально лишний помидор. Закипевший маринад варим под закрытой крышкой 10 минут на небольшом огне. Затем вливаем туда 30 мл 9% уксуса и ждем, пока повторно закипит. Горячим маринадом заливаем помидоры. Сверху должна получиться небольшая горка из воды. Накрываем банку крышкой.